Партнер может принять решение как в пользу активации сертификата, так и в пользу неактивации его. Если он сертификат активирует, что он получает? Он получает на старте первую рекламную кампанию. Он ну, Не отдельную, да, потому что 50 долларов не хватит для отдельной рекламной кампании, но так или иначе робот его на эти 50 долларов уже запустится и поработает. Можно будет посмотреть, как работает система, как показывается реклама, именно как торговля будет да то есть какие заработки мы получаем и так далее не было еще ни одного случая чтобы сертификат не отработал там в минус или в ноль да и вообще как в принципе как любой робот неважно там на какую сумму вы купите всегда будет плюс понятное дело чем больше покупка рекламного бюджета тем больше будет плюс плюс я имею в виду именно уже чистую прибыль а еще такой момент дальше если Человек у вас зарегистрировался, купил рекламный бюджет, а потом сказал, ой, я забыл, я хочу еще подарочный сертификат активировать, там же можно 20-30 долларов сверху забрать. А он уже этого не сможет сделать. Суть подарочного сертификата какова? Это реальный период реальный период это пробный период соответственно если человек уже купил за реальные деньги рекламный бюджет значит в пробном периоде он не нуждается он уже принял решение но это адекватно да я думаю тут логично и все никто с этим спорить не будет а, вот такой момент и еще смотрите когда сертификат отрабатывает он нам зарабатывает, ну в среднем условно где-то 75 ну кому-то 65 там кому-то 80 долларов Соответственно, если человек, партнер принимает решение после того, как он посмотрел, поюзал сервис там и так далее, он принимает решение с сервисом работать, а... Очень часто встречающийся вопрос, а что вот я теперь с этим заработком, вот, который у меня вот здесь отразится в строке ваш кэшбэк, что я могу с ним сделать, могу ли я его реинвестировать, либо вывести. Ответ нет, а наша коронная фраза одна из, да, здесь не благотворительный фонд, здесь нормальная компания, реальные бизнес процессы и деньги из воздуха не делаются, поэтому… А какое вступает, какая вступает обязанность да, сразу же к человеку применять? Он должен 50 долларов именно сам, саму, сам сертификат да, тела, так скажем, вернуть, где он это сможет вернуть, он это сможет вернуть и отправить. И здесь у него будет такая а, а, карточка, да, вместо вот этого текста будет вам нужно вернуть подарочный сертификат 50 долларов, а, ваш баланс, подарочный сертификат 50, и если у вас уже 50 либо больше в строке ваш кэшбэк, вот это здесь будет такая кнопочка «Вернуть», и она будет кликабельна. соответственно, на нее нужно будет просто нажать, 50 долларов спишутся со строки а, ваш кэшбэк, вся остальная сумма, которую заработал сертификат, это уже ваша сумма, но воспользоваться ей, да, как-то вы на данный момент не можете до тех пор, пока вы не купите рекламный бюджет за свои уже денежные средства, ну, там неважно, каким способом не куплены, все, всеми возможными рабочими, которые присутствуют и предложены, да, на сайте. Соответственно, вы купите первый раз 100 долларов после того, как вернули сертификат, а, и после этого вы уже автоматически включаетесь в м, правообладатели, скажем так, да, вы можете либо реинвестировать эту сумму, либо вывести. В дальнейшем вам не нужно больше копить 100 долларов, вы все обяз обяз обязанности свои как бы выполнили, и соответственно уже от 10 а, долларов вы можете делать реинвест, от 15 долларов вывод. Это кратко-кратко про а, сертификат. Ну, почему я сначала проговорила что позитивно негативно для кого-то это неудобно то есть если партнеры ваши заходят например с маленькой суммы ну нет финансовой возможности сразу купить или там хороший рекламный бюджет, да взять заходит с маленькой суммы интересней есть такие партнеры им интересней без сертификата купить вот например там на 50 долларов да это меньше но как старт Почему нет, здесь как бы, кто, кто как может начинает и стартует. Соответственно, почему удобно? Потому что не нужно копить 50 и не нужно потом копить еще 100. В сумме получается 150. Да? Соответственно, без сертификата первые 10 накопил уже в строке ваш кэшбэк и сразу может уже закидывать в реинвест. Поэтому кому-то без сертификата лучше. Соответственно, переходим ко второму блоку. Сейчас расскажу, что такое у нас прячется под вкладкой ⁇ Мой маркетинг ⁇ Под вкладкой ⁇ Мой маркетинг ⁇ у нас прячется конструктор. Вот он здесь, по этой кнопочке. Мы сейчас сюда нажимаем, выбираем стандартный, персональный тоже можете, но самостоятельно сейчас я об этом рассказывать не буду. Нажимаем стандартный, наверное, 95%, вот по крайней мере, моей аудитории. Так, сейчас одну секунду. Они пользуются именно стандартным. Сейчас я зайду. Кстати, если вы сейчас задались вопросом, почему я вылетела, потому что, потому что, видимо, не зашла. Сейчас, одну секунду. Если у вас не стоит еще, если вы зарегистрированный партнер, у вас до сих пор не стоит двухфакторная аутентификация, обязательно, обязательно ее установите. Это ваша безопасность, безопасность ваших денег, даже не ваших, а ваших денег. Так, возвращаемся в мой маркетинг. Делаю демонстрацию экрана. Сейчас я за чатом не слежу, если вдруг вы что-то пишете, то я посмотрю чуть попозже. Смотрите, нажимаем создать лендинг, создать стандартный и... А, так как это конструктор, соответственно, он уже из подготовленных частей. Что uh, нам нужно? Нам нужно обязательно поставить, ну хорошо, не обязательно, рекомендую вам поставить uh, галочку, здесь ваш персональный помощник, uh, будет отображаться краткий текст и uh, ваши контактные персональные данные. Да? Ну, не хотите какие-то персональные данные указывать, можете не указывать, но как бы, я лично в этом смысле тогда <соценно> особого не вижу. Вот, важно, 5% партнерская программа. Если мы ставим здесь галочку, то человек, который будет регистрироваться, а сейчас я об этом чуть попозже расскажу, да, он будет регистрироваться по вашему лендингу, не по реферальной ссылке, а, неважно с сертификатом, либо без, если стоит вот эта галочка, он автоматически привязывается к вам, ну, как по вознаграждению 5%, и от его покупок рекламного бюджета вы будете точно так же получать 5%. И вот, как бы, в целом-то, наверное, и тема сегодняшнего, сегодняшнего Zoom, да, сегодняшнего, сегодняшней встречи. Галочка «Ставить или не ставить?» Вот вопрос. Что это значит? Подарочный сертификат. Если галочку мы поставим здесь, и мы нажмем потом, здесь заполним все данные, нажмем «Сохранить», автоматически к этому лендингу, помимо вашей реферальной ссылки, привяжется ваш подарочный сертификат. Человек, когда будет регистрироваться по лендингу, ему не нужно будет уже ручками его вбивать там, в пополнение и так далее, он сразу же будет актив. Если галочка здесь не стоит, соответственно, человек зарегистрируется по вашему лендингу, он у вас отразится в структуре, но у него не будет активирован подарочный сертификат. При этом, если он захочет это сделать вручную, вручную он сможет это сделать, но вам нужно будет его уже дать, копировать через двойной листочек и дать его там через какой-либо мессенджер, свой подарочный сертификат. Вот. Чем удобен, удобен лендинг? Если по реферальной ссылке человека регистрировать, по реферальной ссылке, давайте я вам покажу, где реферальная ссылка. Это э, другой, другой наш кабинет, у нас же два кабинета, я думаю, все об этом уже знают. Это партнерский кабинет, и реферальная ссылка наша находится здесь. Она у нас во вкладке «Пригласить». Вот это верхняя реферальная ссылка, мы пользуемся ей. Для чего и почему? Для, опять же, для того, чтобы человек стал в структуру, везде-везде-везде отразился. Опять же, видим двойной листочек, нажимаем на двойной листочек, скопировано, нажали «Готово». Человеку отослали, человек зарегистрировался. Так вот, какая разница? Если человек регистрируется по реферальной ссылке и не активирует ваш сертификат, вы не будете получать 5% у, именно личной, да, вот как это комиссия за личную продажу. Не будете получать. Если этот человек регистрируется по вашему лендингу, и здесь стоит вот эта галочка: 5% партнерская программа. То вы будете даже без его активации сертификата, вы будете получать 5%. Я думаю, здесь разница понятна. Ну, давайте сейчас быстренько пройдем. Соответственно, что у нас еще здесь есть, чтобы вы тоже понимали: вот ставлю, не ставлю, ввожу. Видите, где вот такой есть значок в виде звездочки, это значит, что обязательно вот эта информация в этой строке должна быть. Соответственно, мы здесь вводим вот там информацию, здесь могу не вводить, загружаем фото, либо не загружаем, это тоже на ваше усмотрение. Данные подгружаются, соответственно, пишем через плюс 7, желательно да, это все делать. Так, у меня английская раскладка. Вот, WhatsApp и так далее, текст обо мне, видите, да, тоже обязательно, ну, смотрите, сейчас без текста, да, я попробую сохранить, видите, не дает сохранить, напишу здесь привет, там или что-то такое, да, сохранить, сохранил. Угу. И вот он третий у меня появился. Но так как он мне не нужен, я его сейчас удаляю. Вот у меня есть уже два а, лендинга: один с сертификатом, другой без сертификата. И я беру ссылочку либо здесь с сертификатом, либо здесь без сертификата, когда мне нужно кому-то отправить. Если вы занимаетесь там привлечением, например, холодного какого трафика, там и так далее, вы уже там, самостоятельно выбираете, где какую галочку ставить. Лендинг можно а, в любой момент подредактировать. Нажимаем на карандашик и опять оказываемся а, вот в этом конструкторе. Так, это если кратко про лендинги. Дальше.